Всем привет! Вы на канале History on Family. И, к сожалению, для нас это последний день полноценный на море. Зато уже мы садимся в поезд. Вот. Спасибо за вашу активность, хотя я не знаю, будет ли... Она. Спасибо за комментарии. Вот эти люди, которые писали, да, надеюсь, это будет. Короче, у нас ночью сегодня был очень сильный дождь, у нас там гроза, гром, все, у, красота. Мы еще не смотрели, что на море, мы хотели бы как бы напоследок немножечко и покупаться. Завтра покупаем Вот, сейчас мы пойдем завтракать, подойдем к нашим реализатору билетов. На сегодняшнюю экскурсию узнаем, не отменяется ли, и все ли там нормально, потому что был разговор, что если там водопады сильные, что-то там не то с ними происходит, то там будет закрыто, соответственно, экскурсии не будет. Ну, мне кажется, сейчас, будет все нормально. Сейчас пойдем, узнаем, покушаем, прогуляемся до моря, посмотрим, что там, покажем, расскажем, я еще немножко сон, и что-то мне голос делается. А еще я себе отбил задницу в седле. Прям очень сильно, мне все болит. А еще меня Сашка читает. Да. Открутила косы. Максим сказал привезти их домой. Я аккуратно снимала, чтобы привезти их сына. Все, мы сейчас собираемся, идем в санкт Мы даже убрали силы. Да, Даже убрали. Обедело, видимо, столовая. Я решила резать обылочный сыр в греческий салат. Горячий салат, запеканка, пончик и кофе. кофе. Американо, горячий шоколад. Ну, ну, смотри, прям видно. Был до этого хороший, а это прям российский. 440 рублей. Нас терзают, терзают смутные сомнения. Как-то очень прохладно, все одеты, но народа купается много. Ну, немного, кстати. Ну, но... как выкупаются. Вода теплее, чем сейчас будет. Давай сходим, потрогаем. Идем, сходим. Вода 28, на улице 25 примерно. Мне кажется, не 25, а теплее. Пчела, сук. А? Как мне ее убрать? Ёпта. Сукой, сукой, Прям сукой, не надо. Нет. Рукой не надо, чтобы сумка его Наверх. А нет, меня. Это, О -о -о. Пчела. Это пчела была? Пчела была. Мясо. Пчела, я сказал. Надо косу убрать. Пчела. Теплая вода. Ты хочешь купаться, пойти? Сейчас нет. А когда, если у нас три экскурсии? Это в купальнике? Нет. Да. А я и не хочу плавать. Но мы завтра поплаваем перед уездом. Так да очень прохладно. Ну, типа, ты вылазишь, а погреться как же. Никак. А. Ну, а теперь время для всех знакомых, всех родных. Мы сейчас идем на набережную. Видели там один прикольный магазинчик с сувенирами. И идем покупать всем вот по чуть-чуть. Ну, мы всем сегодня не успеем. Что найдем, как А мы успеем сегодня, оставшиеся за. Потому что у нас времени немного. Нам надо а, в 14.45 быть на остановке, потому что мы уже на 14.45, время пол угу. Так что вот топаем, набирать. Как все купим, покажем все. По ценам, естественно, мы не будем говорить, потому что это, ну, не особо правильно. Но в среднем магнитике стоят от 50 до 300, наверное, рублей. Да. Всякие сувенирчики также там где-то от 200 и до, там, может, до бесконечности говорю. В разных магазинах, опять же, по-разному. Вот одна штука стоит, допустим, 10 рублей, там она стоит 100 рублей. Поэтому не, не подскажу. Да. Идем, короче... Мне кажется, как-то так. Попытались разложить все по кучкам, там специи, магнитики, кружки, чаи, специи, да? Покажи мне кружки. А? Просто Просто. Не все купили, нам еще тут надо было... Че нам на надо найти белое вино, чело надо привести мыло еще, на пастилу, чай, магнитики и специи. Мыло? Ты, Наташа, сказал мне, надо. Из интересного. Не представляю пока, как повезем, но я думаю, повезем отдельно в руках, пока его отставлю. Не порадовало сейчас отношение одного персонажа, который продавал чай. Нам надо было взять 8 пакетиков чая, подошли к нему. Типа, нам надо 8 пакетиков, сейчас мы определимся. Я чуть попозже покажу, где этот магазин находится, туда не ходите. Стоим, убираем, он такой, через минуту-две. Дайте быстрее, что у меня тут, ради восьми пакетиков, что-то стоите, выбираете? А Мы вообще стоим в вообще в шоке Покажу попозже, что за магазин Нет, я так и говорю, ну пойдем туда нахер отсюда Леша, ну идите нахер, я говорю, нахер сейчас вы пойдете отсюда конечно да". давай, ладно Ну что же Павло 18 Павло 18, это про чай, не ходим Вон они, следую Дико надеюсь, что их накроет так, а, мы, собственно, вышли, и, надеюсь, там все понравится. Ну, не факт, да. Надеюсь, что дождя не будет. Первый... Наши флешки-то хватит. Смотрите. Три часа, три с половиной. Мы либо приходим очень рано, либо мы всегда опаздываем. Мы не опаздываем, мы приходим трав. Да. тютю-в-тютю. -тю -тю. Ну да, типа за минуту до того надо времени, <laughs> до которого нам надо. Обычно так и происходит. У нас должна забрать машину, да, сейчас. Я вообще не помню, на самом деле, что надо забирать. Так, вот там сет микроавтобус, микроавтобусы, видимо, он наш. Я не сильно хочу ехать на микроавтобусе. Ну я как-то думала, там типа как бы что-нибудь бы, я бы не отказалась. Короче, бежим. Время 47 минут, нам было быть 45. Так что сейчас высядемся, включимся. Оказалось, этот автобус едет в Нижний Новгород. Мы такие, типа, вы наши там водительные на экскурсии? Он говорит, нет. Говорит, если говорит, хотите, можем поехать только в Нижний Новгород. Мы говорим, мы завтра. Так что у нас опять начался дождик. Непонятно, что куда и что мы делаем на самом деле. Так, нам подсказывают еще. нет. Либо дети, либо очень взрослые. А нас тоже как-то записали? наверное. Я тебя не видела. Он очень сильный, когда им брызгаешь. Надо максимум разочек, мне кажется. Он прям такой ядовитый. Мне Я тоже хочу. Просто косичку с чесноком. Прямо в губу. Уголгу сильный мятый. Ой, как хорошо. Автобусик такой дни, не, не старый, прям такой Скандей. с кондиционером. Ехать на я не помню, сколько было. -то я тоже не помню. Это наш спортивный сад. Вот. Вот. поезд Такие улочки интересные. Мы прям в гору поднимаемся. Чувствуешь? Да. Чувствуешь? Нет. Что-то сейчас вещать будут. Так, ну что ж, вся наша компания собралась. Всем здравствуйте, добрый день. Привет. Как нас... Ну, подождите, это уже чуть позже, уже к вечеру. Как настроение наше с вами? Лучше всех. На прогулку, прекрасно. Так, ну что ж, для разнообразия, так понимаю, вы решили посетить один из экскурсионных маршрутов, да, потому как море для посещения сегодня не самый лучший день. В целом, выбрали достаточно правильно. Мы с вами отправляемся сегодня в изумрудную долину реки Аше, погуляем по... Ее устью прокатимся на автомобилях к 66 у водопадов, пофотографируемся в Инстаграм. У нас получится сегодня красивые фотографии для тех, кто пользуется этой самой популярной социальной сети. Ну и в общем, в целом проведем остаток сегодняшнего дня в завершении июля месяца. Хорошо, интересно. Посмотрим концерт Адыгов при черноморских шапсудов, познакомимся с их культурой и бытом, отведаем национальные блюда, национальные напитки. Конечно же, у нас ждут нас сегодня... Вкусные дегустации, да? Это все наверняка вам рассказывали. Ну, давайте тогда познакомимся. Меня зовут Данил. Я буду сопровождать вас на протяжении этого маршрута. Буду делать его интересным, рассказывать вам обо всем, что нас сегодня встретит и будет окружать. В основной массе, скажем так, туристы приезжают на поездах. И, безусловно, этот памятник прямо по центру стоящий встречали бюст Михаила Краковича Лазарева. А Сочи... Район Тапперский, то место, где происходило как раз таки олимпиада 2014 года. смотри как сразу красиво уже. вообще мы далеко не расходитесь кушкуемся <соцентрический> там ведок конечно раз. да моносит чуть-чуть но нормально так себе смерть с столов какой танга <соцентрический> в машине оставили Можем да. Можно вопрос? А можно перечислить? Это вот девушка сейчас. все. Нет, вы сказали сейчас про это. Ну нежелательно, здесь сети практически нет. Кто сюда. И иначе ваши заказы перепутаются. У вас получается первый ряд от цены, Шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый сторонник. Вечером за подходить никуда не нужно, мы сами все нам принесем. Меню у нас состоит из комплексного обеда. В него входят наши три основные национальные блюда. Мамалыга это книбе с При приготовлении варится как каша, затем доводится до запустения. Каяж это адыгейский сыр осмеченный и обжаренный со специями. Чипсы это подливок мамалыги, в основе которых длинный бургон. Подается это все в одной трэксекционной тарелочке. На первой есть уханы, сомги, окрошка на кефире, шилюма, дотовались на бульон с кусочками говядины, овощами, зеленью приграбанной. Хорчо и солянка, так думаю, вы и так все знаете, а они в объяснении не нуждаются. На вторую куриная поджарка с оперным картофелем или липчо с оперным картофелем. Лилипча это говяжья поджарка, типа гулеша. Малку горца 4 штучки, в качестве говядины отметить бородин. в баранье. Второй, просто курика в каждой прозвожаренная обжаривается от масла на сковороде. А Заказали мы, как обычно, по стандарту, 400 грамм мяса, салатик Леша, картошку, сы и белый соус. А на уж я думаю, с 50 видов вина мы с чем-нибудь определимся и что-нибудь возьмем. Народу будет очень много. Это то, что классно повезло, что мы прямо перед сценой в середине. Мы как поняли, что, скорее всего, все столы будут заняты, потому что много экскурсий, все садятся в ну, Разные места всем выделены. А мы прямо по так что мы все, мы Здесь молодцы. Все в стиле сделаны, Прикольно, это да. Это, это, это типа ангар какой-то. Но... Красиво. Но ну, не просто ангар. Теперь стоит смотрим. вопрос, куда мы, Сметану. чего Сметану. мы. Сметану. Пойдем будем на улицу, да. Но но у, нас у нас будет вечером по время постирать. Единственное немножко только расстроилась что белый соусом сметанный, не майонезный Но не страшно. Ну, пойдем. По менюшке, по ценам вы все видели, Сашка показала. Ну, да, нельзя насколько четко, но да. Нас ведут куда-то. что там такое. Так, на а, это дегустация. Вот четыре человека присаживаются. свои золотые. себе. Дети на диванчике, друзья мои. Дети, найдем на диванчике. Вы еще нет, но... одно у нас только двое. Да. Что сейчас будет? Сначала молодые вина. Молодые вина – это год, два, Они пьют этот компот, Что они только не на это внимание не обращайте. Они с маленькой такой, потому что рыночкой они сели, приеде я пошел на него, с поздничковской. Значит, у меня как-то свидетельная просьба. Ребят, пожалуйста, не нужно сидеть и долго и выходить. Вы ну, может, очень вкусно пахнет. Но при этом и спина может попрощения. А рост, когда вытяжки, на девяносто, а выберет опоздавшие. то, что вкусно а пахнет. Выдали а нам вот такие стопарики. Ты готова? Нет, я не хочу литра вина потому что унесет. Думаешь? Уверена. Так, винограда, сюда добавляем 10. Есть. В этом 9 грамм. Один, два, три, четыре и так далее. смотри как. Какой Это очень было. Да ну прям. смотри. Нет, Они все сладкие. Когда дойдем до сухих, я скажу, сука. Да, мы хотим после дегустации. После каких-то. Вкусно. Нет, играли, вот оно мне прямо понравилось. Мы запомнили водопады до... Мы хотим больше. Кучная. Вот, это белая, чем водопад. <свят> я, я не знаю. Первая прям <свят> хорошая. Давай включимся после 20-й стопочки. Вот это уже коньяк. Вы перешли? Жмать mm -hmm. дает сок сусло. Он настолько мягкий. Сахар автоматически, он настолько сладкий, сахар автоматически отпадает. Взаимодействие горного родикого виноградного жмута, Бахну. да и такое я бешеное, дрожжи автоматически отпадают. Значит, я хочу вам показать, как проверяется, есть химия чачи или нет. Химия, что я имею в виду? Ароматизатор, простите, поэтому нет. я беру не на розовую чачу. Если бы это был спирт, разбавленный водой, при поднесении зажигалки, что бы произошло? Она вспыхнула и тут же бы покрыла. Спирит бы выгорел, а вода не горит. Чайчик как-то надо немножечко разогреть. Если бы я поджидала то, что на стол вылилось, она бы загорелась быстрее. Мне нужно то, что в кровь. Потому что то, что горит, это тоже не показатель, что это натурально. Бензин тоже горит. Первый показатель – это цвет пламени. Если бы здесь была химия, Главное какого цвета было бы? Синяя. Нет. Желто-красно-зеленого, цветного. Второе. Вот так вот ручкой водим горячо, но не обжигает. По Не запах запаха спирта. А спирт в горячем виде быстрее въедается в кожу. Не копайте на руке. Если здесь была хоть капля ароматизатора или красителя, на руке бы осталось копать. Молодой человек, идите сюда. Yeah? На, оставляй свой аппарат yeah. и иди сюда. И мне, пожалуйста, вкус винограда. Какой вид я больше почувствовал? В горячем, холодном или одинаковом? В холодном или одинаковом? Тепло. Ну, а, а вот это самое главное ну, если бы это был ароматизатор при нагреве что бы произошло с ароматизатором Из парик. он бы выпил то, что сейчас выпил а просто как воду или как спир горло, гортань выжигаете или медленно расходится включите кондиционер М -м -м. медленно что бы было с твоим борлом, завела тебе в рот горячий спирит. Я бы сожгла твою рот, руку, рисковал, ну, дорогой. Отлично просто. Ты сидишь спокойно, улыбаешься, я думаю, во рту у тебя балакивающее чувство. Руки не стягивает, не сушит. А если бы это был спирт, вода и химия, во рту вязал, стягивал и сушил. Ну, как ты сам будешь. Вот и не По клубам теперь будешь ходить с нашей чачей. А теперь мы золотую, иди И ну теперь надо за Смотри, пять минут и жди прихода. Отлично. Как будто съел килограмм сладкой забрал. Ребят, услышали? Ну, как типа Пропустила случайный момент, но главное, то, что, что -то поджигали, Леша блили потом. А у нас, мы бухнули. у нас еще сыр и мед. Мы решили взять литр первого и второго вина. Да. Самые молодые, и нам они понравились, потому что они сладенькие. Мне прям как компот. Ну, поэтому, говорю, прикольно, чем сидеть на с 40-градусной чачей. Или давай, ты, тебе какой понравился? Первый, первый или второй? И второй? Первый, второй. А, а второй? Как, какой больше? И то, и то. Прям, не, не скажу. Я, я, я бы взял, которые слезы вот эти. Ну, я поэтому возьмем и то, и то. Нет. Есть первый, есть второй, А есть еще какой-то 6 шестое и пятое. Я не помню да, честно, какое вверх она. Теперь первый два прям очень да, хорошо же. Да. Поэтому да. думаю, решай. Из дегустации в дегустацию. Сразу проходим сырную дегустацию. Ну, Запретили снимать, но себя ты запретишь снимать, дико сыры. Да, Сашка не ест сыр. Сейчас, не будет. Потом делать. Так, Также после и дегустации соров пришли на дегустации меда. Дело потому, что потому, что что в, в том, что мой мед не, не особо Но он есть тут. Люди тоже всегда дегустируют мед. Надаются такие палочки. Пойд ⁇ и пробуют до моего рассказа и нормально что да, а так конечно же, чтобы я ни в чем, ну, скажем вам не включили Для любителей есть, такая... меда, welcome. Okay. Уазов на квадратный метр здесь просто зашкаливает. Uh -huh. Уазиков на квадратный метр просто зашкаливает, одни уазы. Uh -huh. Мы сказали, что это самая ходовая машина. Просто охренеть Просто дни у вас Ну так если потом по катушке, -то, по водичке на них Это логично, что ну, Есть многие другие машины-внодорожники А, здесь... а здесь, здесь Здесь это просто да. здесь Сыры было. здесь Пресные Сорта пресных сыров ну, То есть они не соленые вот опять И... на Это любишь, на, на любители да, может быть, скорее всего И многие сыры Они со специями и многие сыры, прям как косичка, сыр косичка. Малина растет. И растет малина, Вот чувак. Подхалывает чуть-чуть. Ой. Ой. Вот. Пресный сыр, сыр косичка и сыр с приправами. Собирали, да. Мне больше понравилась дегустация вина и чачи. Вот это все. Там тетка классная, типа. А там написано, не типа. Разговаривать, но веселая. Ну, понятно, почему. А вина вкусная. Ну, реально да. Вкус, Что-то что мы какие-то загнанные снимаем. Да, а? а? ну, Все, ждем, сейчас поедем. Надо, да. чтобы прям поснимать, с никто спины не мешали. мы сейчас поедем на другой мы... на... машине? Мы, на... мы должны так, тоже на таких, на... но я хочу именно сзади сзади нет, Поехал, Поехал, ими Так ими мы поедем сейчас самый богатый я бы чисто а? богатый, чтобы а? никто а? не не стекал а? ничего, не отбиваю, чтобы это бы снимали. как разбиться бы своими пьяными, ну ничего страшного. навсегда домой, все видят. я что они а вот... крошечные. Это, скорее всего, самка. Да. Так, друзья мои, ну, собственно, любуйтесь видами вокруг вас. Они роскошные. Изумрудная долина реки Шахэ... Аше, прошу прощения, встречают нас этими видами. Мы дальше с вами по пути исследования отправляемся к водопадам. У нас здесь их никак на схожем маршруте не 33, у нас их 2, но зато монументальные и величественные. Водопады с названием э, Псетах, он Будет посещен нами первым и затем водопад под названием Шапсунг, по названию народа горского, живущего здесь испокон веков, как я уже рассказывал, по пути исследования сюда. Так вот, Шапсуги один из народностей народа адыгов, всего же народов представителей адыгов 12, но ныне существующих 12 об этом символизирует. земледелию это все, конечно, были не готовы люди и э, греки, армяне, эстонцы, э, переселяясь сюда по приглашению русского царя, зная и умеясь... Вот, на этих поедем, вот на этом. Нет? Как там ехать-то? я беру, Смотри туда. Красиво. Я говорю, то, что да, вот так такой вот таблачка на этой на горе. Симпатичный. Симпатично. Прикольно. Симпатично. Ну в принципе, из-за заклак каждый день, это тоже, что ведь 10 недель. Идем дальше. Ну, и вот на этом поедем. Две? Да. Ой, вопрос трех. Ты хотела на открытом воздухе Я ехать? Я хотела, да. Сейчас Что, можно давай да да да да Блин, только кто паутинка. Да нормально. Мне нравится. Садись. Так, ты, ты, ты, ты, ты, ты. Я хочу, Блин. я говорю, главное не разбить. У да. борта доставитесь. А чуми. А, я первый да, раз на такой штуке поеду. Кто-то сказал, как коров перевозили. <связь> Кто-то <мне сюда>. <связь> сказал. Ух, головы. я Мне кажется, многие тут шишки оставляли вот этими. Ты первая.